Всем здарова, всем привет ребята Начинаем прохождение интернет кафе симулятор 2 в Первую часть я решил не начинать, если в принципе зайдет и будет интересно Я скачаю и соответственно первую часть с вами тоже пройдем Ну отзыв в комментариях от вас жду Вообще решил по симуляторам что-то сейчас пройти, они довольно-таки интересные Мне в принципе нравится Очень много симуляторов, выходило наверное года два назад прям подряд Какая-то прям мания на симуляторы пошла Ну вот это один из них В принципе я его конечно уже поюзал и не раз даже вот, поэтому сегодня мы с вами начнем проходить Будем проходить, стараться охватить максимально все, что здесь есть Вот, и, соответственно, посмотрим, как пойдет дальше Ну что, поехали Так, новая игра Начнем новую игру, да, Нет, об там сохранение есть и так далее Так, выведите название своего интернет-кафе У нас есть кафе Киберпрайд Вот, поэтому мы назовем наше кафе Киберпрайд Будет название Киберпрайд Вот Красиво? Красиво. Так, семья. Оставляем. критический персонаж оставляем. Диверсант. Я не знаю, что это такое. Описания никакого нет. Ну, значит, тоже оставляем. Фиг знает, что это такое. Поехали. Так, игра откроется поздно. При, при первой загрузке. Пожалуйста, подождите. Э, немножко корявенький перевод здесь на русский язык. Но, в принципе, я не думаю, что это какой-то критичный момент. Самое главное, в механиках разобраться можно без проблем. Вот. А остальное все фигня, на самом деле Так, мы с вами, наверное, сейчас переместимся туда, где э, загрузка практически зашла А то вы закалиберетесь тут со мной ждать Вжух и все, мы уже на 90% загрузки Сейчас э, еще немножко, наверное, да? Еще немножко, да? Эй, еще чуть-чуть Да, я думаю, уже практически загрузилась так, добро пожаловать на 3 Simulator 2. Вы можете адаптироваться к игре за более короткое время. Выполнить обучающие миссии. Не волнуйтесь, они не скучные и не длинные. Так, контроллеры, клавиши движения, понятно. Прыжок, понятно. Инвентарь, ясно. Навыки. Меню паузы. Щелчок, либо ударить кулаком. Это хорошо по столу, что ли, или по лицу? Так, Ctrl, присесть. Alt, открытая статистика. Так, окей, поехали. Так, X это у нас статы. Тут пока ничего нет. Есть физические. Это позволяет носить более сильные удары. То есть, ну, это все связано с, с телом, так сказать, с силой. Кафе. Так, это увеличит вероятность того, что у вашего кафе придет больше количество клиентов. Так, понятно. И способность. У нас, кстати, очко умений есть одно. На что же мы его потратим? Давайте, наверное, потратим на голод, потому что, по-моему, он меня больше всего... Нет, не голод, меня бесил. Не помню, что он обесил. Давайте ему все-таки, наверное, на бессонность, потому что работать нам придется очень-очень много. Так, а что у нас по альт? Какая-то... А, Пальп наше статус, соответственно Как мы себя чувствуем Так, это у нас жена, я так понимаю, да? Так, обновление мебели Сделать ребенка, отправить на задание Так, отправить на задание можем? Она не хочет работать, потому что у нее плохое настроение Понятно Я понял, ладно, давайте как-то от нее избавимся Так, это у нас холодильничек На котором ничего нет Нам нужно будет купить еды Но сейчас, чтобы нам купить еды Надо сначала что-то заработать Так, учебное задание Поднимитесь на лифте а чё не едет? А, едет просто тихо. Все понятно. Так, открываем. Так, да, перейдите в свой интернет-кафе, нажмите M, чтобы открыть карту. Так, спускаемся вниз, открываем M. Мы здесь, да? Кафешка наша вот здесь. Отлично, хорошо. Так, поехали Сейчас добежим до кафе Все остальные локации мы исследовать будем позже Сейчас самое главное нам запустить наш с вами бизнес Понятное дело, да, чтобы было на что жить Так, вот она наша кафешка ё о по мусору то сколько Так, захват... захвати Швабру и убери свое кафе Так, давайте захватим швабру И уберем наш с вами кафе Ой, как долго убирать, конечно, придется, ну. Ой, промазал Пробую еще вот такой мусор. то попади мышкой. Я ж говорю, у меня сострелял, же проблем. Все еще грязное кафе. А что там до этого? Какая эта надпись была, я что-то пропустил. Не посмотрел, что там до этого это было у нас. А там вообще что ли, как... Кошмар был написан или что? Угу. Так, включите питание, используйте переключатель. Подожди, включи питание, у нас же с вами еще даже не, не чисто. А где еще мусор? А, вот сигарета, так. Ага, все. Так, бросаем. Включите питание, используйте переключатель. Так, купить компьютерный корпус, монитор, клавиатуру, мышь на замазоре. Так, это нам нужно к компьютеру нашему подойти. Space. Нажмите, чтобы включить компьютер. Так, включаем наш компьютер. Ага Так, на замазоре Ох, полный экран открываем Так, купить нам надо компьютерный корпус, монитор, клавиатуру и мышь Так, компьютерный... Предлагаю... Ну, что мы будем делать? Будем брать самое дешевое, понятное дело, да? Чтобы сейчас взять по количеству побольше Сколько у нас вообще с вами денег? Две тысячи Что, казалось бы-то? Можно и, наверное... Давай сначала этот набор соберем Посмотрим, сколько это вообще... Насколько выйдет Так, а у нас с вами стул... Стол пока есть, да? Соответственно, клавиатуру так, э, мышь. Какая мышь отвратительная. в каком интернет-магазине такие мышки продаются. А, так все получается, да? Компьютерный корпус. Мони... А, монитор забыли купить. Монитор где-то еще. Монитор, монитор. Вот, мониторы. Ой, фу, какой отвратительный монитор. Ну, ничего не поделаешь. Так, на сколько он? 468 баксов. Давай закажем, ладно. Так, дожди, доставки товаров. Угу. Так, прежде чем доставить товар, нам, наверное, вот это нужно расставить. Да, это стол. Все правильно, все правильно. Потому что я пою, да, вначале-то я знаю, что тут да как. Оп, так, стол. А, вот описание. Нам нужен системный блок, монитор, это кресло. На, на микрофон, кстати, похоже. Мышка и клавиатура. Так, креслица у нас с вами тоже есть. Как же быстро я хочу есть. И у меня уже половина. Плюс сон, плюс энергия, вообще ничего не хватает. Ну ладно, что поделать. Так. О. Я знаю все, что происходит в этом городе, чувак. Вы владельцы интернет-кафе, они разбили человека, который работал в кафе до тебя, мужик. Если бы он со мной ладил, этого бы с ним не случилось. Если ты хочешь построить в этом городе буровую установку для майнинга биткоинов, ты должен сначала заплатить мне лицензионные деньги, сынок. Так, ну понятное дело, ничего мы пока не будем Никаких установок покупать. Так, жирафик нам привез, соответственно, комплектующие. Погнали ставить. Какая, какой здоровый монитор. Его поставить вообще реально на стол, подожди. чтобы он в стену-то у нас не упирался. Капец, клавиатура-то влезет? Охренеть, какой здоровый. Как мышка. Самое фиговое, кстати, сетки вот нет. Вот это прям самое... Очень грустно. Нет сетки постановки. И получается, выравнивать здесь довольно-таки пробл... проблематично. Всю эту штуку. Вообще не влазит, смотри. Ну, что делать? Придется под весном состоянии, наверное, ее оставлять. Так. Вот так, да? Я так предозреваю. Понимают. да, перед. Так, все, первый заработал. Открыв кафе, можно сделать с основного компьютера. Так, открываем наше кафе. Дождитесь прибытия первого покупателя. Здесь можно поставить ценник, мы сразу же ставим ценник на ближе к дорогому, нам нужно как-то деньги зарабатывать, у нас прям как-то ставочка-то не очень большая, наверное, будет. Так, и что, у нас есть полторы тысячи. Я вам предлагаю, что сделать. Давайте сразу же закупим по максимуму того, что мы можем с вами закупить. Соответственно, попробуем по два сначала э, добавить. Нам, кстати, теперь нужны будут стулья. Прежде чем стулья... А, а давайте-ка в комиссионку сбегаем. Так, он прийти-то придет к нам, да, этот клиент? Мы, наверное, успеем до прибытия какого-нибудь клиента туда загонять. Есть комиссионный магазин, где мы можем покупать э, всякие бушные вещи. Old компьютер кейс, вот, кстати, нас это интересует. И old мышка. Ой, все здесь есть, отлично. И, и стульчик есть, все, короче. Давайте дорабатывать с вами день. Спокойно, да? И когда у нас э, кафешка закроется, мы спокойно можем уже заниматься этими делами. Так, первый клиент к нам пришел, открываем соответственно запросы. Под... О. Так, поздравляю, вы выполнили обучающую миссию, теперь вы можете свободно играть в игру. При желании можете пройти несколько квестов, гуляя по городу. Игра сохраняется, когда вы спите. Вас поняли? Все, отлично. Так, мы первый запрос приняли на безграничное количество... на безграничное количество... Ну, в смысле, на безграничное время. Соответственно, клиент сам решает, когда уйдет. Нам за это капают денежки, и нас это вполне устраивает. Ой-ой-ой, мы, мы очень голодны и очень хотим спать. Так, кстати говоря, пока этот клиент у нас сидит, давайте посмотрим по навыкам, как быстро они идут. Они не идут нифига вообще. Ну, в принципе, так понимаю, навыки-то у нас за что идут? За покупку, судя по всему, не идут, да, потому что нам вообще ни копейки не начислили. Вот, но сейчас посмотрим за посещаемость клиентов, будет ли нам что-то идти. Это тоже вопрос такой интересный. Так, слушай, ну, смотри, на 50 баксов уже насидел. То есть, судя по шкале, безгранично это, это около сотни баксов за один заказ. Неплохо, неплохо, учитывая, что комплект нам в 400... В 400, получается, долларов вышел, да? Так, спрей, запах. Ага. Так, пахнет у нас с вами хорошо. У нас с вами чистенько, нет, не чистенько, да? Давайте убираться, потому что от этого зависят отзывы наших с вами клиентиков. Биту мы положим поближе к столу, на всякий пожарный, вдруг кто-то захочет нас ограбить, к примеру, да, или просто уйти не заплатив. Мы, соответственно, таких, с такими у нас разговор будет короткий максимально. Вот это, вот, вот, ты чё встал? Фук ну выли отсюда. Так, клиент у нас уходит. Ага, отлично. Смотри, расплачивай 104 бача. Вот это хорошо, все нормально. Так, 1600 у нас уже. Так, время пола девятого, кстати, вообще 100 баксов, получается, мы заработали только за... А, не... а нет, смотри, кто-то еще, да, к нам прибегает, отлично. Так, подтверждаем, два часа, неплохо, неплохо. Ну, два часа, интересно, безграничный, это сколько времени, как правило? Ну, сейчас по деньгам примерно посмотрим. По деньгам, в принципе, оценим, проверим, насколько, насколько нужно... Ну, сколько времени... Так, мы голодные, раз, у нас очень мало энергии, два, и у нас очень грязно, это три. Давайте брать швабру и, соответственно, с вами потихонечку убираться тут. Так, чистенько, чистенькая. показатель у нас есть. Так, продлевание? Ой, смотри, он продлевает, отлично, еще на полчасика, пожалуйста. Так, на два с половиной часа у нас клиентик пришел, замечательно, отличный клиент. Лучше клиентов не найдешь. Так. Чисто у нас чисто, хорошо. Что у нас по температуре? Очень жарко у нас. Очень жарко, нам нужен будет кондиционер. Но кондиционер мы возьмем, когда наберем хотя бы несколько компьютерных столов, потому что ради одного клиента... Ой, а что это? это че? А, я в голодный оморок упал. Охренеть, ребят. Я в голодный оморок упал. А где мне еду доставать? Мне надо... А где мне доставать еду, кстати говоря? Что-то я играл, но я играл без... Э -э... Тих -тих -тих -тих. Я упал в голодный обморок. Обалдеть. Короче, нет, слушайте, походу голод нам придет с вами прокачивать. Эй, открывай. Так, а время, получается, сутки что ли прошли? Бляха, да смотри, все поменялось. ёлы пал и все, мы можем купить только пластиковую Давайте-ка его зацепим тогда сразу по дороге и заберем домой. Ну, в смысле, в кафе. То есть я сутки проспал, получается день просто так пройден. Вот это грустненько. Что у нас в кафе? У нас все чисто. Блин, слушай, мы такой набор потеряли. Ой, какой кошмар. Так, но мы все еще хотим есть Соответственно, голодный оморок Нас будет преследовать А как мы можем поесть-то? Нет, еду покупать Подожди, кафешка есть какая-нибудь? Клуб BBTC Miner, Магазин Second Hand В магазине я был, там ничего не продают Где есть? Где можно просто похавать? Слушай, ну тут вообще... А, вот мышка еще есть Old Mouse, мы тоже забираем Хотя бы Так Потому что, блин, ужас. Сколько нам вообще копейки вышел нам? Да, у нас уже клиент, стоп. Так, у нас клиент, быстренько-быстренько подтверждаем, отлично. Офигеть, слушай, так это вообще... Да, это будет жестко. Я с такими-то параметрами и не играл. Так, давайте, знаете что, у нас в комиссионке не бывает столов, да, как мы зашли увидели. Соответственно, стол мы в любом случае закажем прямо сейчас. Самый дешевый, самый обычный стол, потому что на больше у нас с вами, к сожалению, денег-то нет. А, у нас целый набор, кстати, собран. 400 баксов, да давайте соберем, наверное, набор. А, так, у нас, получается, стул есть, мышка есть. Мы берем компьютер, стул убираем. Стол. А, Покупаем стол, old computer table, да, самый, самый, самый дешевый. Мышку мы купили, монитор покупаем. Покупаем клавиатурку. А, смотри, смотри, смотри, смотри. Он не заплатил. А ну подожди. О, 13 баксов, смотри, чуть не унес. Охренеть, какой жесткий и наглый тип. Так, нам еще один клиент пришел. Утвердить два часа неплохо. Так, мы что добавили-то в итоге? Я уж забыл А вроде все, наверное, да? Да, думаю, все, оплачиваем 700 баксов, 700 баксов Это не целый комплект У нас осталось 800 баксов, то есть на новый комплект у нас пока не хватит Так, давай прибираться Что-то у нас прям уже, это Совсем как-то нечисто. Угу Есть Так, 700 баксов Что у нас за 700? Так, а нам уже привезли, смотри, до... а как доставочка-то работает, боже мой. Так, давайте со стола начнем, да? Old computer table. Нихрена себе. Пойлте словил. Хорош. Молодец. Так. Ставим сюды И погнали набрасывать. Так, монитор. Монитор и системный блок, наверное, одни из первых, после потому что они. Ну, просто дикие. Огромные здоровые. Вот так, да, как-то. Нормально, вроде не вылазит. Так. Опа, электричество выключилось. Включаем обратно электричество. А, подожди, она побежала опять. Стоять, стоять. Овца. 43 бакса чуть не унесла. Ни хрена себе. Так, у нас, кстати, есть прочность убиты, Блин, толкаются все. работы не дают нормально. Так, теперь можно и клавиатуру, в принципе, поставить. Там мы и так все знаем, что... Место на нее. Него... Ой. место на нее вот-вот только-только хватает. Так, отсюда мы мышку берем. Мышечку поставили. Там у нас системный блок еще должен быть. Да, отлично. Ага. Угу. Есть. Есть контакт. Так, ну и стульчик, соответственно. Так. Отлично, компьютер у нас еще один собран. А, у нас свет-то выключали же. Быстренько включаем, нам нужно увеличить стоимость, соответственно, за этим компьютером. Поближе к дорогой, потому что, ну, блин, нам же как-то зарабатывать -то тоже надо, ребят. Так, полчаса, мало, старичок, ну ладно, утвердим пока тебе. Нормальный, отлично Так, куда ты пошел? Сразу... А, настрой, молодец, красава Слушай, ну 2 доллара А что тебе не понравилось? Нормально, смотри, чистое кафе Все хорошо Так, у нас еще один посетитель Так, что у нас по запаху? Ой, как, ты тут... как вы тут сидели, это понятное дело Ни хрена себе вообще воняет Невозможно вонять Так, берем, утвердите Полчаса, вообще мало, мало, мало, ребят, очень мало Так, 800 баксов Давайте сразу, наверное, закажем чего? Закажем, наверное, еще один стол. Потому что стол в любом случае надо заказывать. Так, оплатить. Отлично. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. 30 минут. Да что же вы по, -по, -по полчаса-то сидите, ребята? А, смотри, опять убежал. Короче, надо будет бодигварды нанимать. Ой, этот, охранника просто. Без... Ой. Ой. Ой-ой-ой. Короче, у меня проблемы. Они же не пойдут за мной? Они идут за мной. Фух. Бита спасает. Хорош. Так, 14 баксов она принесла. Ну, такое себе. О, так, доставочка стол, стол нам принесла. Отлично. Короче, придется, наверное, сейчас не в полную смену работать с флешки. Почему? Потому что Все, у нас статы маленькие Закрываемся, закрываемся, бежим спать Так, бежим спать, все У нас мы, мы почти это выдохлись уже Поэтому да, двигаем двигаем спать В любом случае отдыхать надо Тут нас здесь не вырубило Потому что я не знаю чем грозит Когда вырубит тебя и ты окажешься дома Поехали, поехали, поехали Я сейчас отъеду уже вот-вот Так, с голодом мы пока проблему, к сожалению, не решили Ничего не поделаешь Так, сохраняемся Ой, спим Мы должны дождаться сна, серьезно? Я не могу просто так поспать? Я могу уснуть только в час Охренеть А здесь у меня часов нет, да? А как мне узнать, сколько времени? На руке у меня часов нет, правильно? Правильно. <музвучит> <музвучит> <музвучит> да, интересно. И как быть? Очень интересно, как вам... О! Все, замечательно. <смех> Так, мы сохранились, мы дома, все прекрасно. Блин, единственный лифт отправили наверх. Теперь придется его снова ждать. Так, подождем лифт. <звы> <звы> <звы> Поехали. Ой, это второй, наверное, да, я нажал? Первый нажал. Да что ты, я какой нажал-то? А что меня так трясет-то? Всего Уа. Так, отлично Разумеется, пройдем мимо комиссионочки Посмотрим, что нам тут А что нам тут покупать? А нам ничего. А, есть old, old старая клавиатурка имеется А и все Больше ничего, да? Больше ничего Ну ладно, погнали Остальное придется докупать самим Так, быстренько открываем дверьки Ой, слушай, ну а чего у нас такой мусор-то? Так, клавиатуру пока ставить не будем. У нас там монитор не знаю, сколько весит. Так, открываем кафешечку. Отзывы, что по отзывам? Ой, место, куда я не пойду, я не хотел плохо комментировать. Ну, какая фигня. Компьютеры заражены вирусами. Так, кстати говоря, мы забыли сами поставить программы прежде всего. Точно, точно. Так, спот ставим. Ставим. А что ж <плодификах> такое-то? Блять. Работать будем сегодня нормально, нет? Давай, давай, давай, давай. Так, э -э, скачиваем, скачиваем. Это все нам, в принципе, пока не надо на данном этапе. Майнерами заниматься не будем. Какие-то игры непонятные тоже все... Так, полчаса. Мало-мало-мало. Так, второй компьютер сейчас тоже эх, займут. Давай-давай, братишка. Отлично. Так, э О, а что ты 2 бакса принес. А что случилось-то? Что не понравилось-то? Так, что у нас по вирусам? По-моему, программа антивирусник скачалась. Да, давайте-ка мы просканируем. Слушай, 50 баксов... Опять убежал? Короче, нет, слушайте, надо бодигварды нанимать покупаем третий компьютер ага. и нанимаем бодигварда, а то это, ну, не в смысле просто охранника. 9 баксов чуть не унес, ни хрена себе. Эти 9 баксов дело надо мне пускать. Уже грязно, грязно, уже грязно, нужно убираться, у меня тут запрос какой-то. Так, утвердить еще полчасовые эти клиенты заколебали совсем уже меня. Так, где? Вот, пожалуйста, швабра. Отлично. Блин, ты столько времени ждал, чтобы один бакс просто тут просидеть, что ли? Ой. Так, ладно, отлично, давай быстрей Пока никого нет Сканирует на вирусы, да, у нас? Отлично Сразу же открываем браузер, закупаемся Так, мышку мы не... Мы же клавиатуру купили, да? Мышки у нас нет Покупаем мышку Покупаем монитор И покупаем кресло, покупаем мы И покупаем компьютер сам, собственно так, и того насколько у нас? 436. Отлично, хватает. Закупаемся. Так. Уже грязно. Так, ладно, сейчас подтвердим их заказы, уберемся как раз. Так, безграничный хорошо, час неплохо. Но лучше, чем ничего. Чего такое тут? Смотри. Доллары. Высидел пошел. Кафешка-то шикарная, смотри, волшебная. Не хочет, смотри, сидеть здесь с нами. Так, доставочка пришла. Собираем еще один компьютер. Так, где перед-то? Вот перед, да, получается, у него. Это, это, стар, это старые компы тут. Как тебя поставить? Ты что не ставишь? О, все, отлично. Так, никто к нам тут. Все в порядке, да, отлично. Так, стульчик. Стульчик, стульчик, пожалуйста, стульчик. Отлично. Далее монитор. Так, под монитор можно и клавиатурку поставить. Ой, места под клавиатуру. Нет. Боже, боже, боже, какой кошмар. Немножко монитор. П -п -п -п -п. Иди в задницу. Стоит тут. Мешает мне. Так, и быстренько цены. Цены накручиваем. Накручиваем. У нас же... А, слушай, так у нас сидит клиент. А сколько сидит? На 50 баксов уже насидел. Хорош. Так, 09-09. Коэффициент еще меньше стал. Какой ужас. Так. Ага, 56 баксов, брат. ты вообще, ты сейчас мой бизнес-то новый уровень поднимаешь. Отвратительный запах. Прям, скуда пошел? Два бакса, два бакса. Это, конечно, вообще ни о чем. Они... Ну, хоть чистенько, да? Хотя бы не наследили, уже хорошо. Так, да, клиенты пошли. Так, а что у нас... О, 56 очков. Давайте, короче, сначала, наверное, вложимся... Так, сейчас, подожди. Нет, вложимся потом. Давайте сначала с минут работаем. Отработаем еще одну смену, вечерком уже вложимся, потому что Хикева его знает. О, опять не нравится что-то, да? Слушай, ну они так приносят мне по баксу. Я за свет буду больше платить, наверное. О. Так, еще клиент к нам пришел. Два, два, хорошо. Еще один. Ребят, просто сидите, просто сидите, все будет хорошо. Не уходите сразу. Не топите кафе, ребят. Смотрите, убирает специально для вас. Капец, в грязи наносили. И смотри. Вы откуда такие грязные-то приперлись? Он с бутылками ходит сюда. Так, все чистенько. Все, ребят, я все убрал. Так, что у нас с запахом? Ой, какой кошмар. Так, отлично, все, теперь все чистенько. Так, продлить хотят. О, слушай, им что-то все нравится, походу, да, теперь? Так, а у меня сканирование, потому что, наверное, прошло. Давай еще раз сканирование начнем, чтобы постоянно вирусы убивать. Я не знаю, как часто они там появляются. Так, что у нас там по вирусам вообще? 27 уже. Так мы сканировали сегодня уже. А уже 27 вирусов опять появилось. Кошмар. Так, все, она не выдержала. Куда-то пошла. Куда так, пошла сюда на кассу оплачивать. Отлично. 35 баксов. Молодец. Хорошо, хорошо. Мне нравится. 35 баксов принесли. Так, три компьютера у нас с вами есть, в принципе. В принципе, мы выжить сможем, да? Так, ты куда? Ага, ты на кассу. Все, отлично. он расплачивается идет. Так, 40 баксов. А, еще клиентик у нас. Блин, свет выключили. Какой ужас. сколько надо? Так, включаем компьютер, быстрее. Сколько у нас времени-то? До ночи еще есть время? Что у нас по... А я не могу, да, свои статы посмотреть, пока сижу за компьютером. Ну ладно, ничего страшного. Так, мутим еще одно сканирование. Пускай сканирует постоянно. У нас полшестого. Слушай, рабочий день еще в самом разгаре. Так, как люди потели от жары, рекомендую купить вентилятор, интернет-кафе без игр, мусор. Ага. Кафе, потому что нет, игр нет. Вирусы. Игр нет. Короче, понятно. Ва ваши пожелания мне ясны, в принципе. Ваши пожелания мне ясны. Окей. Так, прибраться надо. Слушай, так никого не было, а мусор откуда-то взялся. Что это такое? Ой, ой ой ой ой я отключился. Так, ну ладно, раз отключился, давайте посмотрим, чё... Ай, блях, мне надо её вернуть обратно. Чё это за фигня? Почему я с ней... Почему я за шваброй-то здесь остался? Во-первых, надо закрыть, запереть кафе. Чё это такое-то? едешь а я не нажал вот заразу а где у меня вообще в квартире окна кто нибудь скажет мне почему у меня ни одного окна нет Я остался без окон сейчас обратим помню, Ну вам на мы? работа постоянно работа дома время не проводим даже посмотреть на, атмосф... на обстановочку то время нет вот приходится постоянно бегать И чисто на улице чистая уже хорошо на улице мусора нет так а что нищий ты хотел а давайте ему заплатим я не знаю что это на, на что это повлияет пусть будет может какие-то перспективы так так у нас клиент тихо тихо тихо, тихо. у нас клиент подтвердить у нас еще один сейчас будет клиент все компьютеры у нас работают все отлично хорошо так, утвердить. Что у нас с запахом? Все более-менее. Так, она оплачивать пошла. Давай, давай, давай, скорее. А? 8 баксов, блин, какой кошмар. Не хотят с нами работать вообще. Ладно. Так, убираемся тут за вами всеми. Так. По статистике давайте-ка мы увеличим энергию, пожалуй, на, аж на три деления, а то мы что-то больно быстро отъезжаем. Так, ты платить хорош. Так, тебе утвердить, отлично. Так, слушай, уже 100 баксов. Отлично вообще. Мы только что 100 баксов отдали. И при этом у нас опять 100 баксов. Так, ну и кафе грязные, Опять. Так, ага, вот вижу мусор. Да, дай прибраться мне. Так, забираем у него деньги. Откуда у вас все это вылазит? Я понять не могу. Так, 8 баксов, это, конечно, не, не, не густо, не густо, я вам так скажу. Ну ладно. Так, давайте пока очки распределим, пока никого нет. Это увеличит вероятность того, что в ваше кафе придет больше клиентов. Поднимаем. Так, запросик. Так, э -э -э -э. люди оставляют больше денег в коробке для чаевых. У нас нет коробки для чаевых. Благодаря вашему лицу у вас будут клиенты... Которые остаются больше положительных отзывов. Вот это нам надо. Минус, сокращается количество клиентов, убегающих заплаты. Вот это нам бы надо, нам не хватает пока, да? Ладно. Пока, соответственно, не будем. Так, 40, тогда пока оставляем. Чтобы меньше народа убегало, это в наших интересах. Поэтому да, нам бы в идеале бы это прокачать в первую очередь. Что у нас по отзывам? 1.7. Как У нас сильно сильно сильно упало вообще. Не знал, что искать сказать. Рекомендую приходить в пальто и написано на штаны. Еще им туалет, подавай Да вы, вы что сюда, вы зачем сюда пришли-то, мне интересно 45 баксов, хорошо посидел Ты мне нравишься, заходи еще Единорог Желтый Так, у нас опять грязно, опять грязно Да что ж такое, давай, давай, давай уберемся Ага Так, смотри, смотри, нам клиенты пошли Походу навык-то действует Хорошо да еще какие жирные клиенты-то пришли. Так. один бакс. Понятно. Наследил, блядь, один бакс оставил. Ой. Сами тут бегать больше. Так, что у нас по запаху? Ч по запаху уф фу -фу, фу фу фу как будут тут Сейчас, ребят, сейчас все исправим. Отлично, все. Так. Ну что? Слушай, давайте лампу перевеси, пожалуй, вот сюда. Что-то ты сидишь в темноте, мне аж за тебя, я за тебя переживаю. Вдруг... А что у тебя, блядь, на башке-то? Охуеть, что это такое, блядь, за А можно его как-то активировать ты нахуй? Блядь, обиделся, пошел. А, пошел, смотри, еще и платить не будет. Ну все, братан. Ну, я тебе шанс хотел дать. Все, 52 бакса ты хотел унести. Не-не-не, со мной такое больше не пройдет. Еще и не было, конечно, ни разу, но и больше вообще уже никогда не пройдет Так, по статам энергия у нас все хорошо прям сейчас вроде держится Хотя сколько получается... А, так, подождите, продлить надо Так, прошло, слушай, так мы всего 4 часа на ногах Оценка хорошая, смотри Ой, ой ой ой ой, -ой у нас... Поднимается потихонечку-то оценочка кафе, хорошо Так, будем следить за... Передумал Куда пошел? Стоять, собака Так, у нас еще клиент Секунду угу. А, смотри, что Ой, Какие живы. Ой У меня бита кончилась Охренеть, ты смотри, какой слабак. Да что ж такое-то? Я вообще его выиграть смогу? Охренеть, он меня положил. Он меня положил, ребят. Короче, убежал. Денег у меня не осталось. Какой кошмар. А, ну слушай, время половина. А что у нас по статам? А, зато целое, смотри, зато выспался. Зашибись, зашибись, зашибись, отлично. Хорошо. Так, прибираемся. Что-то, блин, сколько после себя вообще оставили мусора полно. Так, он платить идет. Молодец, молодец, уважаю. Давай, иди. 8 баксов, конечно, ни о чем. Так, короче, ну нет. Э -э, острая проблема охранника у нас стала с вами, да? Я думаю, давайте-ка его нанимаем. 260 баксов стоит, да? Ну а что делать? Давайте нанимать. Без него мы... Офигеем Так, подожди, у нас клиент Конечно Придет за него платить, ничего не поделаешь Но, в конце концов, других вариантов я не вижу Вот, смотри, без оплаты идет Так, Борис, вот Борис Борис без денег выше. Во, во, другое дело Вот это я понимаю серьезно Так Утвердить все, сейчас деньги рекой польются. Соответственно, драться мне больше не надо будет. Биту мы сломали. Просто покупать биту... Во-первых, сколько я вот она у нас прожила? Где-то два или три дня, да, получается? Учитывая то, что нас вырубает, и мы постоянно... Это... В выключенном состоянии, так сказать, находимся. Непонятно, да? Он стоит 260. А надо посмотреть, сколько бита стоит. Я не помню, сколько бита стоит. Так, немножко оценка опять. 0 игр, которые можете играть. Так, короче, смотрите. Муль-игр у нас с вами, да? Так, подожди, подожди, подожди. Стоям бы, стоям бы. Подливает человек, человек подливает. Так, посмотри, вот опять без оплаты ушел. Опять без оплаты. Ну-ка, Борис, хорош Борис. Так. С запахом мы с вами тут справились, все нормально. А что у нас по грязи? Грязюка есть небольшая, убираемся. Не, нифига, что-то большая какая-то по... А где так много грязи ты что-то понятия не... А, во... А, так это я наследил, что ли? Извиняюсь, ребят, я не хотел. Так, что, пацан? Четыре, дайте сейчас бесплатно увеличу оценку. Хорошо. Так, что у нас в итоге по заработку-то? Все равно мало в целом. Так, спасибо, братан. 29 бачей. Ну смотри, опять сотка баксов почти. Вообще хорошо идем. Два часа. Хорошо. Хорошо. Но плюс к тому... Плюс к тому, нам теперь не нужно бегать и париться за теми, кто не платит. Это вообще отличная новость. Так, ну что? Так, по играм сколько? 120 баксов игры стоит. Ну это конечно ужасно. 120 баксов. Куда столько игр? Стоп, куда, куда, куда? Не тут, похожу. Так. Два часа человек еще будет сидеть, замечательно Так, сколько? 23 бакса он уже насидел 28 29 Так, хорошо, хорошо капает Так, что сюда, слушай, давай посмотрим вообще Сколько чего у нас влезет Раз Сюда еще два стола можно будет поставить Да? Два стола, хорошо Хорошо так, один час утвердить. Пускай пока сидит. Так, два стола. А сюда можно будет поставить. Все, пошел. Да. принес. А что у нас вообще там есть? Там есть... Да, игровые автоматы. Вот что я видел. Сколько они стоят? Ух ты, слушай, вообще убитые 300 баксов. 200 баксов есть. Еще 300 баксов. Ай, подожди опять. Там же подтверждение заказа пришло. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Три часа, Хороший клиент. О, без оплаты убежал. Борис! Борис! Э, за ним. 57. 145 баксов. Хорошо. Так, сколько, например, у нас <coughs>, с вами влезет сюда автоматов? Да фиг знает сколько, да? Надо, короче, один купить будет. И попробовать заодно. Так, надо прибраться, во-первых. Во-первых, надо прибраться. Так, хоть как все, да? Хорошо. Так, у нас еще клиентик. Утвердить безграничный. Боже, слушай, какие oh, подвечи у нас прекрасные клиенты сейчас идут, да? Три часа безграничный. Так, ты на сколько? Час. Давай продлевай, брата. Один час ты вообще не серьезно за такими мощными компьютерами. Понятно. Понятно. Илон Маск. Так ты же Илон Маск. А, так подожди, тут стой, что ты... Это кто? Это этот же, Трамп, что ли? <laughs> так, а тут, походу, вообще известности, что ли, все Надо будет по лицам потом побежаться, посмотреть Так, чистенько у нас, хорошо, что по запаху? Уже хорошо, все отлично Так Мой кафе, давайте посмотрим, что нам по предметам вообще можно купить Кстати, копилочка Побежала, ничего, Борис, Борис, прав... Это, пом помоги ей оплатить Освежитель воздуха за 320 баксов Вот эту вещь вообще надо взять Чтобы вот так не бегать Освежитель воздуха, это же вообще ништяк Так, запросик Полчаса, мало Но хотя, в принципе, нам закрываться надо уже Так что да, сейчас они досидят Сейчас он досидит и получасовой досидит И мы, наверное, закроемся Так, 320 баксов Освежитель воздуха Надо брать, ребята, надо брать так, 8 баксов отсидел 120 баксов там 110 там 110 баксов нам осталось накопить Чтобы освежитель купить Так, что мы сделаем? Давайте мы сразу наберем, наверное, набор Здесь Еще одного ПК, потому что на минимум один ПК Мы точно будем еще ставить mm -hmm. Так, отлично Так, мышку и стол так, все. Набор пока набрали. Свет оставляем. Кафешку закрываем и двигаем домой. Дом далеко вообще находится. Кошмар. Просто очень далеко дом. Ну, а что поделаешь? Жена, привет. Я спать. Так, сонные, бодрые, мы проснулись. Соответственно, что вы и дальше увидим в следующей серии? Вам спасибо, что смотрели, понравилось, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, в Телеграме. А я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока.